Ну что ж, всем очередной раз здрасте. Сегодня у нас вот такая муфта. Будем ее варить и заводить вот такой вот кабель. Два мягких дропа и один жесткий. Тоже покажу всю зачистку, как чего. Покажу, как устроена муфта изнутри. Зачистка будет не для слабонервных, как всегда. Так что смотрим, покажу комплектность этой муфты ну и так далее все увидите так муфточка значит, у нас вот такая опять же не реклама ни в коем случае Из себя она представляет вот что вот так она выглядит внутри значит здесь у нас имеется но это не комплектные это уже отдельно лежат на 16 розеток имеется корпус служемент на 16 выходов и 4 входа ну или там что-то другое не входы значит розетки здесь вставляются в шахматном порядке иначе вы их просто ну сюда не поместите никак вот кассета у нас тоже вот это вот откидная Здесь тоже ложемент для сварки есть и так далее. Вот. Вводы же у нас с этой стороны. То есть вот так вот у нас кабель отсюда заходит, сюда крепится, ну и так далее. То есть сейчас буду варить и постараюсь показать вам это все покрасивее. Что ж, вот такая муфта, вот такой кабель. значит Заводится он вот через эти отверстия, заводится при помощи вот таких вставок. То есть сюда мы вставляем кабель протаскиваем насквозь ну и с той стороны его затыкаем то есть он у нас получается как в распор потом все это зачищается подается вот сюда и здесь разваривается. сейчас постараюсь поподробнее так на примере одного кабеля покажу вам как производится ввод в данную муфту и фиксация самого кабеля. То есть заводим в отверстие, вытаскиваем, затем берем вот такую вот резиночку, берем отвертку и делаем. Здесь есть отверстие, но оно не сквозное, поэтому нужно его насквозь проткнуть ну и заодно немножечко его расширить. Вот так. Вытаскиваем отвертку. Теперь берем кабель и вот со стороны резинки я так делаю. Вставляем его вот сюда насквозь. И протаскиваем по всей длине. После чего вот этим хвостиком в отверстие и вытягиваем его наружу, этот хвостик. За счет того, что здесь вот есть бортик, вот эта резинка, она заходит сюда в отверстие и встает в распор. То есть кабель у нас уже туда-сюда в этом отверстии не двигается. Таким образом выглядит уже заведенный, введенный кабель. Сейчас будем его зачищать. Вот это буду зачищать. Способом не для слабонервных. У кого слабая психика. И сердечно-сосудистая система. Попрошу не смотреть. Вот. А данный кабель зачистку вы уже видели в предыдущем видео. Ну, тоже постараюсь показать. Так, один уже я зачистил. Значит, есть вот такая приспособа специальная для зачистки такого кабеля. Но. Он сюда не входит. То есть отверстие, оно для кабеля, который тоньше. То есть вот данный сюда никак мы не, не вставим и не зачистим. Собственно, способ заключается в чем? Отмеряем, сколько нам нужно. Держим уверенно очень уверенно. Берем обычный нож канцелярский. Еще раз повторяю, не для слабонервных. И делаем следующим образом. Подержи там хвостик. Делаем следующим образом. Опускай. Опускай, опускай. Вот так вот до конца проводим. И на выходе имеем вот... Опять не фокусируется. Да что же это такое? Вот такой вот срез. Плашмя. То есть не вдоль кабеля, не со стороны, где у него идут усиления, а прям плашмя. И потом все волокна отсюда спокойненько вытаскиваем. Остаются здесь вот два усиления, тоже они выходят, и в середине волокон. Безусловно, это неправильно, ни в коем случае так делать нельзя. Вот у нас шестиволоконный кабель, все шесть волокон целые. Значит, оставшуюся изоляцию просто откусываем. Вот у нас два зачищенных. Третий. Делаем точно так же. Я представляю, сколько будет дизлайков и комментариев. Поэтому, возможно, даже отключу все комментарии. Но на безрыбе, как говорится, кирак рыба. Значит, и опять то же самое. Бросай. Вот так вот. Снова вытаскиваем. Вот так вот получается. Снова проверяем на целостность, потому что желтое волокно бывает не всегда отсюда выходит. Его можно откусить вместе с изоляцией, вот, как сейчас. Вот теперь все, все шесть. 3, 4, 5, 6. Все. Также откусываем. Вот они у нас три тоненьких дропа. То есть, зачищается все это дело быстро, но нужно иметь определенную сноровку и определенную определенное мужество, <смех>, что так делать. Вот. Особенно на ответственных участках. Если у вас нет запаса кабеля, то... Ну, в принципе, я делаю так. Но для первого раза, я думаю, что так делать конечно же не стоит. Но вот такой способ имеет место быть. Вот так вот жесткий. Я уже показывал в предыдущем видео. Я его зачищаю вот так вот по торцу. Срезаем до конца затем вот здесь вот срезаем так и уже обычным движением несложным отделяем его от изоляции в руках у нас остается модуль и два усиления изоляцию мы также на него откусываем поселение мы затем тоже откусываем вот эти на нужную нам длину ну и соответственно модуль он уже у нас заводится отдельно в кассету как- то так теперь зачищаем сам модуль надрезаем растягиваем. И при помощи напарника, хорошо когда он есть, стягивай. Стягиваем модуль и сразу же гидрофоб снимаем салфеткой. И спирт мне, пожалуйста. Дай. Далее при помощи той же салфетки и спирта уже удаляем гидрофоб до конца все я уже нашел так. так до характерного скрипа после того как у нас все зачищено все готово мы крепим эти модули в кассету то есть здесь я их буду заводить вот сюда и в двух местах крепить стяжками. После чего произведем сварку с пиктейлами, уложим ее вот сюда и уже после этого мы выведем пиктейлы на ту сторону и подключим в розетке. Ну, все покажу. Все зачищено, все уложено, приступаем к распаковке пиктейлов. Здесь будет стоять пон-делитель, поэтому не обязательно помечать, какой первый, второй, третий, отмечать. Здесь все будет одинаково. Сейчас готовим 10 пиктейлов, затем их привариваем, выводим на ту сторону и устанавливаем пон-делитель. Итак, все у нас готово к сварке. Берем с вами пиктейл. Будем его сейчас зачищать. Одеваем для начала термоусадку. Пальцы все побелели от спирта. Так. Зачищаем. Аккуратненько зачищаем. Вот так. Это сняли буфер. Теперь снимаем лак. Вот так вот выглядит у нас зачищенное волокно. Теперь мы приступаем к скалыванию. Зачищаем его спиртиком. Открываем скалыватель. И здесь есть свой ложементик. Помещаем туда ровненько и скалываем. После скола у нас оно вот так вот выглядит. И затем помещаем его уже в сварочный аппарат. Первым варю волокно приходящее. Сразу замеряем сейчас уровень сигнала. То же самое и с красным волокном. С другим. Также мы снимаем с него лак. Сейчас, кстати, в последнее время почему-то кабель резко упал в качестве. То есть вот этот лак и сами волокна стали очень и очень хрупкими. То есть когда зачищаешь, очень часто волокна ломаются, повреждаются и перед зачисткой, и во время сколов. Вот. Закладываем второе волокно. Происходит у нас сварка. Тест на разрыв. Подводим термоусадку, открываем печку, извлекаем термоусадочку, продвигаем на серединку и закладываем в печь. Сейчас нам нужно померить уровень сигнала. Включаем прибор. Здесь есть специальная насадка под SC разъемы. Но нам сейчас точность не важна. Нам главное понять, что сюда сигнал приходит. Да, сигнал приходит. Сигнал очень сильный, но здесь будет стоять полный 16 на 16. То есть он разделит этот сигнал и уровень немножечко упадет. Так. Прибор пока в сторону. Он нам еще пригодится после установки уже самого фона делителя Извлекаем волокно. Кладем его остывать на металлический ложементик. Это у нас приходящее. Мы его сейчас отметим наклеечкой. И таким же путем сварим остальные 9. У нас будет здесь задействовано 9. Снимать не буду. Все это то же самое. Последнее волокно довариваем. Работаем в подъезде, людей ходит много. Ну вот, можно сказать, что финальная сварка на сегодня Сейчас у нас термоусадочка усядется Все это остынет И затем вложим все в кассету, зафиксируем Будем устанавливать сам делитель. Ну что ж, вот уложил волокна. Осталось нам вот эти разъемы сейчас вывести на ту сторону. Здесь зафиксируем стяжкой. Ну и, в общем-то, как-то вот так у нас все с вами получилось. Вложено. 10 сварок здесь, одна приходящая тут вот в ложементах. И 9 выходов. Сейчас мы все это на обратную сторону перевернем. Вот сюда вот. И в эти розеточки все поставим. Продолжайте смотреть, кому интересно. Мы его Сейчас обратно уберем, уложим. Вот так вот. Так все будет выглядеть. Это у нас уходы. С этой стороны сейчас поставим пон, также уложим и все это покажу. А вот и сам делитель. Таким образом он выглядит. В упаковке. 1 на 16. Вот его Спецификация. Что ж. Вскрываем его. И сюда устанавливаем. И готовый кросс. С установленным поном. Уложенный. Так, давайте я его покрупнее покажу. С этой стороны. Сюда у нас все зашло. Так вот Ну в принципе наверное все будем заканчивать все это дело установим сейчас на чердак и готово. И вот туда нам сейчас будет залезть и повесить там кросс. Вот такие вот у нас работы условия.